В России автозаводы сейчас стоят или работают в полсилы. Тем временем европейский автопром тоже свалился в серьезный кризис. Дело в том, что дешевизна украинской рабочей силы привлекла множество производителей автокомпонентов. Государственное агентство Ukraine Инвест» насчитало аж 22 бренда и 38 заводов. Неясно, все ли из них работали, но специализация известна. Если не считать кожевенный завод немецкой фирмы «Бадер», то как минимум 17 заводов поставляли электрокомпоненты и провода. Это фирмы «Леони», «Фудзикура», «Никсанс», «Сумитома», «Претель», «Кромберг» и «Шуберт», «Язаки», «Аптев». Ирландская «Аптев» еще в феврале вывела из Украины крупносерийное производство. Остальные заводы, сконцентрированные на западе страны, встали. Всего в индустрии занято 60 тысяч человек. По разным оценкам речь может идти о 15% электродеталей, необходимых Европе. Сократили производство BMW, Porsche и Skoda. Ford на неделю останавливал выпуск фокусов в немецком Зарлуе. Застопорилось производство Fiesta в Кёльне. Завод в Испании не выполняет план по минивенам Galaxy и S-Max. А в польском Познане с 10 марта не выпускает каблучки Ford Tourneo Connect.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 Тогда как Тигуан, Туран и Сиа Тарако делают по остаточному принципу. Два дня простаивал завод в Братиславе, который выпускает большие кроссоверы Ауди, Volkswagen и Porsche. Электромобильные заводы в Дрездене и Цвикау отдохнут как минимум до апреля. Ауди пришлось остановить заводы в Никарзульме и Хальброне. Это гигантский кластер, который выпускает почти все легковые модели марки. Отдельные конвейеры стояли с 7 марта, другие замерли на неделю позже. Не хватает деталей венгерскому заводу Audi в Dior, который помимо кроссоверов Q3 и спорткаров TT делает двигатели. В целом ситуация должна стабилизироваться к концу марта или началу апреля.